Здесь, говорит, уже столько народу побывал, вам здесь ничего не, не светит. А -а -а -а! <с panels> ну, выпуск будет. Волк, ты записываешь. Он ну, уже я смотрю, это как вот там практически укоренился. Мне такой ощущение, что, мне кажется, я сплю. Копаем. Первый сигнал этим прибором, да? За кем летят, волк? Не знаю. Крест что ли? твой Смотри-ка, масонский орел проглядывается. Масон? Красавчик. Ну,. Буквально. У нас полная луна, и мы под полную луну. Копаем. Крест за крестом. Главнюк пришел. Аксакал этих мест. А, так он думает, что ж вы мою землю-то топчете. Нерадивые. Как нам? Да, с рогами. И мы туда Пища, да, Ох, какая, Да у них тут дискотека. О. не видел конечно что это но похоже это монета и похоже может даже серебро ребята смотрите кусочек смотри гурт гурт виднеется сигнал показывает. какой сигнал смотри О, наш там работает да плюс 78 ребят возможно удачу при ребят открываем Надеюсь монетка. Смотри, белая, белая. Ребята, серебро походу. Или ходячка? Блин, я надеюсь не ходячка. Не, серебро, серебро походу. Серебро, серебро, два царик. Да еще какое? Смотрите, двадцатка, ребята. А что, в онлайне, да, сняли? -то конечно. Блин! Красас! Молочь! Ребята, но супер! Нам черная собачка удачи! Седло даже. Да, да, седло уже по А я думаю, смотрю, я гурт вижу, это как прям беленький. Аааа! Выпуск будет! Выпуск будет! Серебро! 20 копеек! Серебро! Цар. Обзорная экскурсия! Цар. У нас сейчас... Цар у нас, царь! Да, ты посмотри, серебро-то непростой на самом деле. Смотри, какой масонский орел, проглядываем. Масон? Ну, ты посмотри, Надо Поподарю. срочно мыть. О, иди давай, мой голдь. Я снимаю Еще одна монетка, ребята Где Он она? выскочил Из этой ямочки Скорее. Вот монетка Смотри, патинка какая, да? Патинка свеженькая Она хорошенькая Пятнашка, походу, рамочник Блин, я здесь сдану чуть-чуть Ну ерунда Смотри 32 год пятнашечка <сы> Ребята не советик. Это еще а не рамочный. Сколько я все время читаю? Ну, за вот этот там канал тоже идет уже давно, старый Копатель. копатель. Такой в Ой, Я не знаю, его зовут. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Ну тут Я катушка вас... 10 гигагельц Ух ты, у него, кстати, мне что нравится У него уже другая немножко Звуковая тональность вот. даже чувствуется вот Железо даже другой Да, он, кстати, тяжелее так чувствуется Вот железо, видишь У тебя звук, цветной, соответственно У тебя будет брямка. где цветной сигнал Здесь Есть? О, Нет, это железо Железо Железо Железо Тут чисто железо. О. О. Ну да, вот Здесь очень много железа, поэтому тебя, видишь, тебе надо, конечно, если учиться, тебе надо ходить на чистом поле. Потому что, видишь, здесь очень много железа в наличии. Вот. У тебя перебивает здорово. Тебе надо научиться именно тональность вот слушать, звуковую. Вот а ну, у тебя VDI уже есть, видишь даже? Где, где? Ну, тут, это как у индекс объекта. Так, а катушка нормальная в не Спасибо. Да, катушка нормальная. У тебя должна, в общем-то, катушка быть параллельно земли. То есть, угу. вот, ходи и как можно ниже, кажется. То есть, вот, смотри. У тебя должна катушка быть вот. Ты идешь вот ну, параллельно-параллельно. Да. Тогда О. ты точно не будешь пугать. О, сигнал какой-то есть. Давай, Давай. Как раз сигнал цветной, кстати. Что показывает? 90, что ли? Еще раз проведи. Ну, 89, 90. Вот здесь. Давай, а, сейчас я посмотрю. У меня что покажет? У меня до Тут, да? Ну, неплохой сигнал, кстати. Плюс 70. Это сейчас мы ловим, да, получается? Вот а, мы ловим, друг как отсечься частота? Ну у тебя регулируется, да, должна тоже да, частота регулироваться. Чисто регулируется. Так, да давай, давай. где-то. Еще раз проведи. И у тебя есть режим пинпоинтер. Ты то есть, смотри. Ты можешь. Смотри. Да, вот, нашел, да? А. Все. Копаем. Первый сигнал этим прибором, да? Вот, да. Давай. Нет, не выкопали, значит, да? Тут видишь еще железо где-то рядом. Сейчас мы колодец будем рыть мы не можем никак все, выкопали. Давай смотрим. Что тут? Железка что ли? О. Смотри. Это... Да. Ну... Нашли ножик. Старый причем ножик. Но это неплохой начало на самом деле. Вот. Ладно, я пошел на ту сторону, покажу немножко. Получается. По там, да, у ребят? Да, посмотрю, как вообще сейчас. Давай, поучись, да, немножко походи. Мусорка, конечно, тут жестко. Ты решил картошки покопать? Да. Без нее никак. Монетка. Монетос. Походу ходячка. Ходячка, блин. Ну, тоже ничего. Да. Пропустил товарищ, прошел. Ты вообще видел, что у тебя на упаке? Или ты уже снял? Хуя себе. Картошка! За кем летят волк? Не знаю. Вольк волчичку выкопал. Картошку что ли? Такая картошка, во. Серебро походу. Да, там ну же. серебро. Ну, может, вру. Держи, волтичку выкопал. Да и правда, смотри как. Красивая вещь. Какую-то ручную сделанную, да? Ну она висела, видишь там? Да вот так. Тоди, пожалуйста. Волку хм. волтичку выкопал. Сарю, что это такое? Конины, что ли, волк? Глянешь? По-моему, это пуговка какая-то с узорчиком даже. Смотри, еще какая-то штука. Конины, что ли? Ну, любите. Прикольно. Вообще, похоже на летающую тарелку, но это вряд ли. На фоне волка у нас еще один камрад ходит. Ать. Где он там? Ой, О, да, Новый прибор у него. Первый раз. Да, гард у него. Красавчик свеженький. С новым прибором. А ну, Мы его, можно сказать, возбудили. На этот подвиг. А да, мы по огороду ходим, ребят. Пока не посажено. Надо урвать свой куш. Так, что-то тут еще. В какаху смотри. Ну ты что, какахи собираешь? Серебро, ты не находишь? Нет. Масонское? Нет. 20 копеек. Ничего не нахожу. Наш новый знакомый уже на полметра, если не на метр, под землю ушел. Вообще... Надо к нему идти помогать. Причем роет на одной точке все это время. Ну а что, может клоп нашел. счастливчиком всегда новичкам везет. Там удар на дороге прям он. А? Дар, там дорогу на дороге копает. Тебя себе. Он ну, уже я смотрю это, как он там практически укоренился. Красавчик. <звы> Ну-ка. А кстати. Плюс 16 он Угу. Но Он тонкий очень, поэтому так звучал. там такой крестик. Панький. какой старенький крестик, кстати. Такой еще мы не поднимали. Необычный крестик. Классный. Да, что-то у вот него есть. Да, старый крестик именно. Красавчик. Что да, нам что-нибудь скажут? Стекло, скажу. смотри, а он это... А где молот, и почему <свят> вы не вдвоем встали? <свят> вот подобие молота! <свят> смотри, какое стекло! Вот это реально крутая штука! С вензелем! Ай, земляшка, смотри, какая хорошая. Ну, вот тут такой рельеф вообще вот это... Здесь, кстати, дома Здесь, кстати, это золото надо. Здесь, найдем. это золото надо. Здесь, кстати, это золото надо. Здесь, Опа, смотри сколько каванины, Знаешь? смотри. Чистить надо. Ну, у меня уже телефон не, не функционирует. Ну фиг с ним. Там При свете с ним. Да, да, ты посмотри, Волчичка, какая патина вообще. Это старая вещь. Вообще классно. Это образок, да? Образок, да. Вот ушка даже видно. Так, у нас помощники И -и. Угу. с зимними лопатами. Тут не пойму куда она. Это мелкое реально. Смотри. А монетка? Это не монетка, нас пугаются. На металлическая раз. Не, не металлическая, ну? она какая-то медная походу. Угу. А. Сигналила хорошо. Так, совет от волка. Совет от волка. Слушайте мои советы. Аудиокнига советы. Что-то нету волка. Ну я Дожди сейчас. Серебро, советы. Подожди. Не, вот так советы звучат. иди, проходи. Они, малявка. А, лишь она не умолялся. Лично толстая такая. Это мальчик, а это девочка. Пока никак не назвали. Как ты славно поешь. Поешь ты. Давай, мисточки, подними сюда немножечко. Это моя ласточка, моя совочка, да? Такая как пилосик мой, любимая моя. Толстая, пуховая такая. Толстая. А как ты забралась? Вон, видишь, толстая какая-то. Ой, это тянется такая, Какая тянется такая. тебя там Трифон меня такой но ты ёшкин тузик, держи, Вот они мой красоты, это мальчик, девочки с такими рожками. Рожки необычные такие. Папашку к Трифона. У него тоже так. Точно. Ай. Ой, а, а. Она вообще отлучная, она даже детей не боится Вот эти-то мелкие а еще девай, отбегают девай. Взрослые, А это вообще даже детей не боится. У меня а -а -а. Женя не подойдет, а -а -а. такой а -а -а. хлопает Все Хорошая Моя любимница маленькая да? а, -а, -а. а не нравится, как за рога Когда и другие не нравится Сразу брыкаться а -а -а. начинаем Ой, вот кошечки Что-то они заезжие козочки. Мама не слышу. Я Такой... Ой, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Ай, Ой, Гаю. Ой, Гаю. Гаю. Гаю. Ну, вот. Гаю! Так много. Я так не обижай. У нас тут прикол, у меня Ночные находки. Да, пока любимая ходил. Я уже крестик зацепил здесь. Что это такое? Кусок что ли? От креста, что ли? Прикинь от креста. Блин. Кусок ребята. Креста? А сравни с этим? Да, ребята, вот смотрите. Смотрите, ребята. Сейчас нашли буквально. У нас полная луна. И мы под полную луну, копаем крест за крестом. Смотрите, ребята, второй кусочек с утратами, правда, жалко. Вот а они похожи, да? Да, похожи, это поменьше, правда, чуть, -чуть. даже ушка, смотри, какое мизерное, мизерное. Вообще, да, религия вот вам пошла. А ходим-то по огороду, кстати, домов уже давно нету здесь. Вот такой вот. Деревня горела. Еще не чистили. В раннее советское время. И вот такая вот. Вот. И здесь ходим, находка за находкой Хотя ребята вышли, говорят Ребят, вы здесь не ходите, потому что здесь уже так и схожено Здесь, говорит, уже Столько народу побывал, вам здесь ничего не, не светит Крест, что ли, Твои ти, Волк Волк, ты записываешь? Конечно. Смотри, походу крест Я не знаю точно ё Бляха-муха, мы такой еще не подымали Блин, сегодня Вообще чисто по религии Точно крест. О, целый. Ты посмотрите, ребята. Только вчера о нем говорил. Вообще. Слава тебе, Господи, ты записываешь. Это полная луна. Ты посмотри, какой сохран. Ребята, вообще. Можно я Третий крест. Вот это сохран, блин. Вообще. Таких вещей мы еще не находили. Вот это во сохранчик. Всего. Вот это... Вот это крестик нам сегодня попался еще один. Вот мы ходим, смотри, по одному пятачку. Так. Вот это сохранчик, схожу я Ой, вам. У меня нет слов. <с> у меня тоже нет слов такие кресты сегодня поднимаем. Мне такой что мне кажется, я сплю. И мне сейчас сон должен при, при такой сниться. Я сейчас проснусь. Вот это крестик такой Просто мы еще не делали. Просто в полнолуние точно... мы этого еще не делали. Да, какой красивый крест Это просто Блин, какой он мощный Он такой весистый Да, еще. ты посмотри, какое ушко целое Ребята, нам вообще сказочно сегодня повезло Целый С осями целыми, смотри Восьмиконечный Голговский крест Монет нету Но На самом деле нам намного интересней религиозную тематику Давайте. Что это такое? это то что мы уже находились с тобой какая-то хрень как будто от часов что ли циферб в прошлом году выцепили таких штук 10 наверное здесь, здесь да но ну, сегодня хабарта неплохой вот этот крест вообще такой прям мощная штука там Может, такой найти. крестик был найден да. тоже ну какой крестик ребят ребят расскажите как его нашли Чеснок или клубнику собирали? Э, чеснок, скорее всего, копали. На грядке. Вообще. На грядке, да. На огороде. Да, красивый вообще. И прямо визуально, да, вот без скатили, Просто... Ну, да. Просто так, так нашли, такой... копался в руки даже. Да, сам шел вот так вот.